Аллах сказал в Коране, и в этом тишине для тех, чья вера крепнет, тем более вопреки, поистину за каждой печалью облегчение, Куль свет в груди тустанут, то шаги того легки, Просыпались и звезды. Небо раскололось И тишину нарушил Архангел Джабраиль Читай во имя Бога воздался трижды голос И искру новой веры Тебе вдруг разбудил И ты был послан миру Печать у всех пророка, Лучом, что разрезает сгустившуюся тьму, дыханием, что избавит сердца от всех пороков, с призывом поклоняться Аллаху одному. Аллах сказал в Коране. И в этом утешенье Для тех, чья вера крепнее, тем болям вопреки Поистину за каждой печальную облегчение, Коль свет в груди, то станут, Шаги того легкие. И вот настал год скорби Год горьких расставаний и дядя был то ли, кто был щитом твоим, оставил мир всей что полон испытаний, И мать всех права верных, ходи же а вслед за ним, И ты лишился разом опоры и защиты. Как будто бы закрылись все двери перед тобой. Открыто проявляют враждебно с ты Кольцом блокады давят, грозят тебе войной. Аллах сказал Коране, и в этом утешине для тех, чья вера крепнее Всем болям вопреки Поистину за каждой Печалью облегчение. Коль свет в груди, то станут Шаги-то улегки Где тот, о ком ты плачешь О ком ты молишь Бога Кто заступался даже когда один ты был, Ушел не на сердце, Печали и тревога, И снова сиротою Себя ты ощутил. Кругом толпы И Игун собачьих лаев, Разодраны одежды. И ноги все в крови, чужой стала мека, Враждебен город таи, но преисполнен к людям ты все еще любви. Аллах сказал в Коране, и в этом тишине для тех, чья вера крепнет. Тем более вопреки, истину за каждой печалью облегчение, Курь свет в груди тустанут то шаги того легкие. Аллах сказал Коране, И в этом утишении Для тех, чья вера крепнет. Тем более вопреки Поистину за каждой Печалью облегчение, Коль свет в груди, то станут Шаги того легкие.